Спецслужбы разных стран сотрудничают по этим вопросам. Если Тумсо признают террористом, то вас могут засудить за донаты террористу. Нас скоро террористами объявят за то, что мы дышим, говорит. Не исключено. Да, не давать девушку другой нации это по исламу. Дети Кадырова позор на весь мир, а мы все это хаваем. Да перестань, это же весело, галушки. Да. Саламу алейкум, можно ли отследить донаты патрона? У алейкум, ассаламу араму Дорогие братья, сестры, друзья, зрители, я не могу однозначно ответь, ответить на этот вопрос. Uh, дать какие-то гарантии, мы, конечно же, я не могу. Uh, могу. Скажу лишь то, что я знаю. Система американская в своих... Uh, когда вы подписываетесь на кого-то, то... то uh, Деньги перечисляются не на чье-то имя, а перечисляются на Patreon. А уже дальше там они внутри у них распределяются. То есть в вашей транзакции не видно, на кого именно вы подписаны, там, кому вы именно перечислили. Вот это то, что можно сказать однозначно. Но какие-то гарантии по этой теме, конечно же, никто дать не может. Мы понятия не имеем, как у них там это все устроено, как это работает. Вот, но а, пока каких-либо. ни у кого каких-либо проблем с этим не было. А, во всяком случае, нам об этом не известно. А, однако, я не знаю, есть ли среди моих патронов люди из России. Я этого не знаю. Поэтому то, что нет проблем у людей, это не значит, что они, а, они эти люди, живут в России, там, и мы не знаем этих проблем. У нас нет какой-либо информации, кто это возможно. Моими патронами являются люди, живущие за пределами России, только они. А может быть, среди них есть и те, кто живет в России. Поэтому эта тема такая, что каждый человек, если он решает подписаться, стать патроном, он это делает осознанно и берет на себя риски, это надо понимать. Гарантировать какой-либо безопасности никто не может. И то же самое касается и любых а, сетей, там, будь то Telegram, будь то YouTube. А могут ли они оследить там, людей, которые подписаны и так далее? Мы не знаем этого. Никто не может дать такую гарантию, что они этого не могут сделать. Однако мы знаем, что пока прецедентов таких нет. И это единственное, что мы можем по этой теме сказать. Если ФСБ захочет, то он узнает, кому вы задонатили. Спецслужбы разных стран сотрудничают по этим вопросам. Если ТУМСОП признают террористом, то вас могут засудить за донаты террористу. Вот видите, вот это вот как бы опровергнуть это, сказать «нет, такого быть не может, я не могу». Это слишком большая ответственность. Поэтому, друзья, здесь каждый должен сам принимать вот это осознанное решение. И ни в, ко ни в коем случае каких-то гарантий от других людей ждать здесь не стоит. Нас скоро террористами объявят за то, что мы дышим. Говорю. Не исключено.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 Решил этих людей удалить, хотя считал их вроде как адекватными, но, к сожалению, пришлось в них разочароваться. Поэтому, еще раз повторю, в этой ситуации, в том, что сейчас происходит, разбираться, наверное, будем потом, постфактом уже будем смотреть, кто там виноват, кто был зачинщиком, из-за чего это все началось и так далее. Сейчас самое главное, это нужно остановить вот это кровопролитие.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 Поэтому любые здравые головы сейчас должны выступать за остановку этого кровопролития. Все, других там вопросов вообще быть не может. Никаких разговоров о политике, о том, что там а, Палестина, государство, там, Израиль должен отступить, там, перестать существовать. И вот эти прочая ересь, которая сейчас обсуждается, ничего из этого не должна обсуждаться. Только остановка кровопролития. Вот приоритет сейчас. Расскажите, как защитить Алякс, не проливая кровь, когда Израиль наглую забирает эту мечеть, убивая палестинцев. Горец Аль-Акс, Иерусалим. Израиль забрал в 67-м году. 50 лет. Да? Сколько уже? Даже больше 60 да, лет назад это было. Или 50? 50, да. 50 лет назад. Это не сегодня произошло. Поэтому надо это уже понять, осознать и как-то, наверное, иначе а, ну, нужно его возвращать, если, если есть такая возможность. Томсо, за сколько прекратил бы вещать плохое Бракадырова За 100 миллионов, а за миллиард. А, Мобидик, начните со 100 миллионов предложения, как на аукционе, и будем поднимать.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 ориентационный сбой. Как будто петушины и ветра задули. Даже жаль их стало. Мы это а, послушаем. Я, я специально себе заготовил эту тему. Это, это нужно прослушать. Я получил очень такое серьезное удовольствие от прослушивания этой записи. Мы ее, иншаллах, чуть позже и он, все вместе послушаем. Томса, как ты думаешь, где она выйдет на работу?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 Ну, что там нужно за какие-то там писать какие-то комментарии в поддержку кадырова он как есть эту методичку взял и выложил И вот э, здесь есть субтитры э, давайте посмотрим мвд сотрудники шина комментарии азинок диан болтаяц понедельник и мил подразделения в уходу арка кит и их связи вал старший и аж объяснять, аж позитивном плане под публикацией с Хабибом, к примеру, аль, и сейчас язывать, таги, и гум язы, цеха, и отскопировать и аж полностью и и вообще Вопрос поставлен. Итюл Аудул к примеру, по двадцать разу и шесть связи довоинш, я за вас, харомждеш, по Каждый третий житель у новой МВД Но я дебильно их ждал и ждал И отдал их Ох, я образование Я спорт, вообще у МВД Дух состав В церкви Их деду Киев Министерство, Жуа Бабан Это МВД РЧ Хаят, что они хаят Итус, божь, божь, божь, Мадья, шаг, мадар копировать Мадья, шаг, дышь, дышь, дышь, дышь, язи Хаят, стоят, и на васт и и начальник грудегали, хайнг али, командири наказать твоей И просто твой бог блог хума йочу махече, лиелштагуи. и масара заметить, да, и смиш, и внимание этого внимания акцентировать, я, и с тиюече негатив цицинохуррдухай жена. Вы представляете, он говорит, какой будет резонанс там в СМИ, если это...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 Сейчас Диана будет главным мемом. <звы> Басаев Шам, почему Кафыровец, наподобие Шамиль Шахбиева из Уфы, зарабатывающий бизнесом казино, так легко выкладывает посты про религию и оскорбляет Моргенштерн, такого же черта, как он, Тумсо, почему кафыровцы тупы? <звы> Потому что у них тупость в тренде, <смех> это как бы поощряется, посмотри на того, значит, на кого они равняются, но у них нет шансов быть <смех> грамотными, умными, интеллектуальными, с такими-то кумирами. <смех> Во Франции аресты и депорты чеченцев продолжаются, что мы можем делать с этим и как нам быть, куда обращаться, поднимите эту тему. Да, действительно, это очень тяжелая тема. Постоянно получаю информацию о том, что то этого депортировали, то другого там депортировали. А сколько тех, про кого мы не знаем, которых депортируют по-тихому. По таких вообще много. И очень много тех чеченцев, которым аннулировали э, эти политические убежища. Вот я не скрою, да, в некоторых случаях прям вот радостно, что каких-то людей лишили этих статусов. Потому что там есть такие моменты, когда, получив убежище, люди потом ходили в посольство российское, получали там документы. И вот некоторых лишили этих убежищ, потому что у них обнаружили документы российские, сделанные после того, как им были, было выдано убежище. И вот это вот тот случай, когда ты абсолютно не жалеешь этих людей. Не нужно было Ходить в посольство той страны, от которой ты получил убежище. Но в некоторых случаях есть откровенный беспредел, конечно, который сегодня творит французское государство. И как с этим бороться? С этим можно бороться только в рамках действующего там законодательства, на которое, к сожалению, сейчас плюет их собственная власть. Как в случае с Магомедом Гадаевым, его депортировали вопреки решению французского суда. Поэтому это очень сложный вопрос, как с этим бороться. Использовать, конечно, приходится только те механизмы, которые предоставляют нам во французском государстве. Но при этом эти же механизмы и, по сути, ими же игнорируются. Поэтому у Лаги очень сложная на самом деле ситуация для чеченцев, живущих во Франции. И давать им советы тоже очень сложно. Я надеюсь, что ситуация как-то облегчится, улучшится. Остается только на это надеяться и делать дуа Всевышнему Аллаху. Начища Ньюс. За последние три месяца во Франции у 147 просителей был отозван статус беженца, что обращает их удворение в страны, откуда они приехали во Францию. Большинство из них чеченцы. Представьте себе, это огромное количество людей. 147 человек. Если из них большинство чеченцы... И некоторых из них, я подчеркиваю, лишили этого статуса из-за их же косяков. Такие, я еще, под косяками я имею в виду обращение в российское посольство, посещение России и так далее. И вот в таких случаях, честно говоря, и не жалко даже. Но есть и откровенно, конечно, беспредельный момент. Томсо, знаешь ли ты, какие народы на Кавказе считаются истинно исконными? Не подумай, что я задаю этот вопрос из каких-то националистических побуждений. Истинно исконными, я так полагаю, ты имеешь в виду авто... автохтонные народы Кавказа. Это практически все народы, которые сегодня проживают на Кавказе. Просто здесь нужно понимать, что мы подразумеваем под автохтонностью, сколько лет Допустим, если мы возьмем нагайцев, нагайский народ, то он относительно как бы будет новым на Кавказе, то есть он появился на Кавказе позже, чем как бы остальные народы, там, как дагестанские народы, там, кабар... кабардинские, ну, черкесские, там, балкарцы и, и другие там, чеченцы, ингуши, а нагайцы они во, во времена монголо-татарского нашествия примерно в это время появились. Но это тоже уже огромное количество времени, и уже никто не может сказать, что они там не коренные и не автохтонные. То есть в этом плане нужно понимать, что мы подразумеваем под автохтонностью, сколько лет. Так в целом все народы, которые сегодня проживают на Кавказе, они являются автохтонными народами. И это показывает ДНК-проект, который сегодня существует и находится в открытом доступе. У нас у всех пересекающиеся гаплогруппы, мы все родственные друг другу, мы все приблизительно в одно время, то есть появились на Кавказе. Это не так, что кто-то пришел раньше, позже. Приблизительно в одно и то же время мы все туда мигрировали. Тумсо, если человек называет тебя националистом только из-за того, что ты раскритиковал человека из его народа, то не сам ли он получается нацист? Ну не знаю, сейчас и в тему, и не в тему начали использовать этот термин, нацист, националист, просто человек не нравится, не нравится то, что он говорит, все, нацист, националист, просто... Человек указывает на свою там, национальность, на свой народ, все нацист, националист, люди не разбираются абсолютно в этом термине, большинство из тех, кто громче всего об этом кричит, поэтому стоит ли вообще на это обращать внимание, вот в чем вопрос. Нет националиста это одно и то же, что нацист, кто любит свое происхождение, тот уже нацист. Надо себе помнить, кто ты, а не везде горделиво выплескивать о своем происхождении. Крок сказал а, вот видите, вот такие вот товарищи и, а, пишут подобные комментарии. Это человек, который абсолютно не знает вообще смысла слова националист, не то что не знает слова националист, он даже не, не знает разницы между националистом и нацистом. Вот он абсолютно понятия не имеет, кто такой нацист. Он говорит одно и то же. Хотя нацизм это социал, а, с, принадлежность к социал-националистической партии, национал-социалистической это как бы, да, у нее она была построена на национализме, но это принадлежность к партии конкретно, к политической силе. Национализм это, это конкретное а, понятие. Это, причем не все из-за этого порицается в исламе. Да, есть такое понятие, как национальная политика, например. Это, или обращение к нации, допустим. Это, это тоже входит в понятие национализма, но это не порицается в исламе. Порицаемым в исламе национализмом является превос, превознесение себя посредством своего происхождения. Вот что порицается в исламе. Особие. они а не, не принадлежность какой-то нации, не, не говорить о своей нации, там, не знать из какого-то народа. Это все не является национализмом. Это, это здоровый национализм, если хотите. Если вам угодно. Хотя я бы вообще не стал это относить к национализму. Глупости, короче. Нам надо просвещаться, люди. Чеченец. Национализм нам вменяется, потому что мы сделали то, что сделали, и говорим об этом, ожидая или говоря другим, чтобы они выбирали такой же выбор и путь. Нам говорят на это, что мы себя превозносим. Я предлагаю игнорировать подобные вещи. Одно дело что разъяснение, да? как, например, кто-то пишет глупость по поводу национализма, нацизма да? И мы это разъясняем для, для тех, кто не понимает. Это одно дело. А вот реагировать на подобных глупцов, которые просто отторгают истину. Я вот им объяснил, но они не хотят. Они слепые, глухие, и они говорят, не, нет, нам не нравится. Мы хотим вот дальше гнуть. Лучше просто игнорировать. Окей, окей, давай. Можешь продолжать типа дальше. Национализм ⁇ это идентификация со своей нацией и поддержка ее интересов, особенно в ущерб интересам других наций. Просто если убрать ущерб интересам других стран, мы все похожи на националистов, но нет. Что бы это могло значить? Джахили, не афиты, берут термины асабия и толкуют, не зная, что это означает и, из, и означало, когда было упомянуто в Хадисе. Изучайте хорошо, что означало асабия во времена джахили и себя от нее избавлять. Это было хорошее наставление. Потому что ты говорил, что у вас нет национализма особо, но хотеть дочери жениха, представителя именно своей нации, это уже национализм. Хорошо это или плохо? Другой вопрос. Как это? Другой вопрос. Если ты уже поставил диагноз, что это национализм, то это однозначно должно быть плохо. Человек в этом случае отдает предпочтение. Нет, дорогой друг, все зависит от твоего намерения, ведь... Основой, вообще, таким основополагающим хадисом нашей религии является то, что деяния оцениваются по намерениям, и каждый получит только то, что намеревался получить. Это, это важная основа. И если человек хочет выдать свою дочь замуж за представителя своего народа, не из соображений национализма, а из соображений, что он не хочет, чтобы его дочь жила там, далеко от него, в другом городе, в, другом, в другой стране, в другой республике, переживает, что она не впишется в другие традиции, в другую культуру, надежнее будет, если он выдаст ее в своей стране, в своей республике, рядом с собой, за тех, кого он знает, где, где она уже ориентируется в обычаях, традициях. то это не национализм, и это нормально. Именно так и надо поступать. И ученые именно так и рекомендуют выдавать. И никто из ученых не сказал то, что сказал ты, что если ты не хочешь все, ты националист. Это неправда. А если муж чеченец живет в Америке, не отдавать. Пусть вали девушки, сам лично решает, что ему делать. Я против того, чтобы кто-то критиковал людей за то, что они выдали своих дочерей, там, сестер, за представителей, допустим, других народов. К сожалению, такие у нас тоже бывают, которые критикуют таких людей. Это, это не, неприемлемо. Он вали... Он за кого посчитал нужным, за того и отдал. Но также я и против тех людей, которые почему-то пытаются нам навязать, что мы должны вот за, за каждого, кто захочет взять у нас значит, замуж наших дочерей, все, что мы должны за них отдавать. Откуда вы взяли это правило? Не должны. Вали должен смотреть, выбирать, за кого он хочет отдавать, за того отдает. Не хочет, не отдает. Это его право. Да, не давать девушку другой нации, это по исламу, это по исламу, если ты это делаешь не из соображений национализма, а из соображений крепкости, брака, то есть из каких-то практических соображений, если ты это делаешь, то это нормально. Ты ты являешься ее вали, и ты вправе ее за кого хочешь отдать, за кого не хочешь не отдавать. Но если ты ее не отдаешь из каких-то националистических убеждений, то это, конечно, делать нельзя. Однако не отдавать ее из соображений пользы и вреда для этой девушки. Для своей дочки или сестры. Это абсолютно нормально. А, Националист фитнес в исламе, конечно, должен а, только поднимать свой отцовский род, а не увеличаться названием племени. Пророк Салаласан говорил, Я не из арабов. Ты лжец. Приведи эти слова, о которых ты говоришь, что Пророк Салаласан говорил, что он не из арабов. Как раз таки Пророк Салаласан говорил, что он из арабов. Он говорил, что он является арабом. Тумсал, какие традиции и обычаи наши чеченские чеченской противоречиях Урана и Суни? Ну, например, похищение невест. Эти лоузерги. Ну, есть такие вещи, которые противоречат и должны искореняться. Тумсо, как думаешь, почему чеченский народ, который всегда славился своей непокорностью, непокоримостью, теперь так смиренно живет под этим режимом? Да, народ боится снова пережить войну, но войны были всегда с Россией. В сорок м нас... Подвергли акту геноцида, в 1957 седьмом мы вернулись обратно. И вот с 57-го, ну, на самом деле с 44-го, но давай будем считать с момента возвращения. С 57 по начало 90-х мы тоже сидели, как ты выразился, смиренно и ждали своего а, часа. Час настал, мы снова восстали. Поэтому сейчас мы тоже ждем того самого часа. Тумсон недавно посетил Чечню, я из Москвы, не знал, что нельзя ходить в шортах. Никто не предупредил, в итоге еле ноги унес. В центре Грозного, агрессия, не, неприятная ситуация. Прокомментируй, пожалуйста. Да, есть такая тема, у нас не принято ходить в шортах. Но агрессия, это, конечно, тоже неправильно. Надо было просто тебе объяснить, подвести тебя, дать тебе одеться нормально. Агрессировать это, конечно, неправильно. Как я ненавижу нашу республику, именно государственную власть. Конченый кафыров хочет везде видеть своих. В футбольном клубе Ахмат играют кадыровые, буратины, понимающие футбола. Дети кадырова позор на весь мир, а мы все это хаваем. Да перестань, это же весело, галушки. Сейчас принял заказ и клиент отказал, оказался новчий, довольно преклонного возраста, который был приятно удивлен, услышав тебя в машине. От, мало, от малого до великого люди любят тебя, брат. Барак Аллаху, брат.